Всем привет! Надеемся, что вы уже видели наш топ-5 танков из Лабиринта Смерти. А если вы еще этого не сделали, то обязательно переходите по подсказочке вот там где-то она будет, и смотрите этот ролик. А сегодня мы будем смотреть новое видео от Home Animations. Поехали! Привет! Поехали! Так, это они сейчас, видимо, будут против зомби сражаться. Ну, уже все оружие им раздали банкир красавчик шкипер О, <свят> и квас написали ли? написали почему класс потому что, КВ там с, что один с. к в этом с 1с 1с да. да, да, да. Почему класс давайте парни О. ну что во все оружие а к нему... О, еще какой-то доктор. Доктор, доктор-врач. Мне кажется, это ученый сумасшедший. Ага, это рассказывать, что было. Это была, видимо, какая-то солнечная вспышка, короче. Он я, я смотрел. Это все в телескоп. А что, что не заразилось? Сразу готовил антидот уже? А, видимо, он предполагал, может, он уже рассчитал, что есть будет солнечная вспышка, что ты думаешь? спрогнозировал И вот типа вот есть. Это медстора. все да, одна маленькая бутылочка. А, -а ящик Много? нормально. Да. Это лекарство? предусмотрительный предусмотрительный. Ну он просто заранее уже подумал, чтобы солнечная вспышка, понимаешь? И вот он как раз выехал. И такой смотрит, смотрит. Смотрит такой, блин, ступеньки, как съехать? А, уже зомби. Все а, уже, уже пожираю, прочла, да. Наверное. Ты же не разбей, что ж ты кидаешься? Он походу кинул и убежал Главное, Но... чтобы лекарства не разбили Ну да Вот ай, беги! ящик! А ящик! ай а я... Короче, он там видимо кинул ящик с лекарством Короче, сейчас нужно ми добраться. миссия по спасению лекарства Походу Атака, план А Вот здесь ящик, вот здесь Так, Мы вот здесь из игры, да? Классно да. Это главное босс, будет много танков Короче, мы все начинаем их резать, кромсать Убиваем А сверху там получается как снайпер будет да. на помощь Потом убиваем босса Бенкир. Так, и забираем трофей Так там всего четыре бутылочки лекарства-то или сколько там? Это? это был план А Хорошо, а план, а план Б? План есть Если не получится Чуть-чуть бежать сразу Самый лучший план Это мутантиха. папочки а она спалилась, что тут лекарство лежит. Шутка ну, армия здоровая. То есть она поняла реально, что там лекарства, и они прям стали на защиту. Ну, видишь, пока все по плану идет. Мы не хотим лечиться. Ну все. Сейчас великая эпическая битва будет. А ты че снизу? Наверх. Так он сейчас вот и прыгнет туда, видишь, у него гарпун. Он сейчас потянется такой. Куик. когда знаете, мощь, что то танк. Сколько-то тон. Поднять туда. Ну, такой мощный гарпун. Нормально. Все пока по плану. плана знаешь прям атомная бомба Ну похоже да знаешь мне кажется все слишком просто мне кажется зря не продумали план Б. Ну да, я не думаю что с первого раза план А получится И что они прям так легко пойдут и заберут лекарства Я почему-то уверена что в какой-то момент что-то пойдет не так возможно даже сейчас не показали куда попал снаряд Уже что-то пошло не так понимаешь И Кен такой снаряд летит и такая то и съедает Нет, я обратно кидаю И не такие что-то не так пошло где план Б, а план Б нет Знаешь, мне такой ситуации кажется, нужно кроме того, что план Б Нужен еще и план С То есть нужно максимально много разных вариантов развития событий Мне кажется, проще было бы даже не сражаться У него же есть такой гарпун они по крышам лазить не могут Прикиньте, как ниндзя по крышам проскакал Спустился быстренько бы Крючком подцепил этот ящик А, бы, ну да Схватил и назад Были как-то подкоп они сделали С канализации вылезли хватит. Хват тогда не будет зрелища Не будет эпической битвы А нам нужна эпическая Может битва Может быть, они, если сейчас проиграют И плана не сработает, так и поступят Может Пишите свои предположения в комментариях И пока Не забывай подписаться на канал И поставить колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео А если ты уже подписался То красавчик